Сегодня мы поговорим о зарплате программиста. Буквально сегодня же я увидел заявление одного блогера о том, что программисты получают 5000 долларов США в месяц. 5000 долларов. При ближайшем рассмотрении оказалось, что он продает свой курс программирования. То есть обещает он большие деньги не просто так, а чтобы покупали его курс. Действительно ли каждый программист получает по 5000 долларов в месяц? могу сказать, что это не так. Конечно, можно найти людей, которые дослужились до руководителя, получающего и даже 10 тысяч долларов в свой месяц. И такое бывает. Однако такие вакансии открываются, как говорится, раз в 100 лет. И попасть на них очень сложно, даже квалифицированному человеку. И не все программисты готовы стать руководителями. Для начала озвучу цифру. Обычный программист даже самый опытный, может сейчас рассчитывать на зарплату от 1000 до 2000 долларов в месяц. Сам знаю люди с десятилетним опытом, которые получают всего 1000, причем программисты они неплохие. Мало того, многие люди, уходящие с программирования, умудряются получать большие зарплаты в других отраслях. Многие люди уходят из программирования, из моего школьного класса трое занимались в школе программирования. Попали в вузы на программистские специальности и окончили эти вузы. Получили опыт. Однако в программировании остался лишь один человек. Заметьте, речь идет о довольно неплохих программистах, которые учились программировать сами, даже безо всякого вуза. Вуз был лишь дополнением. Даже если вы научитесь программировать, никто не гарантирует, что вы попадете на нормальную работу. Кроме этого, программисты вынуждены тратить дополнительное время, чтобы доехать до работы. Обычно трудоустройство рядом с домом сильно затруднено. Это затрудняет и использование обеденного перерыва. Удаленной работы не так много, и она в основном очень плохо оплачивается и неинтересная. Офисы для программистов часто делаются точно такими же, как и для любых других офисных работников. Они шумные, тесные, душные однако программисту приходится в них напряженно думать. Помните, кондиционер в офисе понижает температуру, но обычно не дает свежего воздуха. Вентиляция в большинстве офисов недостаточна. Там, где есть принудительная вентиляция, часто плохой микроклимат. На одних рабочих местах жарко, на других холодно. В таких офисах даже сидеть и то утомительно. Само программирование Снимает меньше сил, чем присутствие в офисе. А ведь есть еще и дорога туда и обратно. В общем, программисты далеко не жируют. Конечно, смотря с кем сравнивать. Помните, что хороший программист обладает достаточным интеллектом, чтобы, например, устроиться на работу юристом, даже несмотря на перепроизводство юристов. Конечно, для этого ему надо закончить юридический вуз, а не технический. В общем, не верьте тем, кто говорит, что программисты требуются много получают. Поверьте, это неправда. Также, кстати, как неправда и то, что требуются специалисты в области информационной безопасности. Я видел специалистов даже с дипломом Бауманского, которые уходили в программисты. В области информационной безопасности они не могли найти работу. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки на видео, если вам понравилось. Это позволит сделать видео более популярным